Добрый день, меня зовут Олег Суворов и мы продолжаем говорить о сварке. Возвратимся чуть назад к предыдущему фильму и коротко поговорим о длине дуги. Длина сварочной дуги это промежуток между электродом и деталью, в котором происходит электродуговой разряд. Длина дуги зависит от диаметра электрода и может быть выбрана в пределах от 0,5D до 1,2D, где D это диаметр электрода. Для примера возьмем электрод диаметром 2,5 мм. Тогда по этой формуле сварщик может варить дугой в промежутке от 1,25 мм до 3 мм. Как мы видим, для получения качественного шва держать электрод нужно довольно близко к детали. Условно длину дуги разделяют на три группы. Первая короткая дуга от 0,5 до 1 диаметра электрода. Короткой дугой варят швы в нижнем положении. Горизонтальные швы на вертикальной плоскости, а также вертикальные швы. Потолочные и корневые швы. Короткая дуга используется при сварке в 80-90% случаев. Основные преимущества короткой дуги – хорошая защита сварочной ванны, хорошее проплавление детали. Как мы знаем, защиту сварочной ванны от вредного воздействия воздуха дают шлаки и газы, выделяющиеся из покрытия электрода при сварке, поэтому чем ближе электрод к детали, тем лучше защита и меньше дефектов в шве. Столб сварочной дуги представляет собой часть конуса, а не цилиндра. Поэтому тепло при сварке длинной дугой при одинаковых настройках аппарата распределяется на большей площади поверхности, чем при сварке короткой дугой. Следовательно, металл детали нагревается и плавится медленнее. Кроме прочих дефектов, длинная дуга – одна из причин появления подрезов в шве. Вторая группа – средняя длина дуги определяется как 1,1,2 диаметра электрода. Используется при наплавке и иногда при сварке в нижнем положении. При средней длине дуги увеличивается ширина шва и уменьшается проплавление детали. И, наконец, последняя группа – длинная дуга определяется как больше чем полтора диаметра электрода. В этом видео длина дуги между электродом и деталью была около 10 мм. Такая длина дуги возможна только на электродах с рутиловым либо рутилоцеллюлозным покрытием. Если взять электроды с основным или базовым покрытием, то они крайне чувствительны к длине дуги и в этом случае дуга просто погаснет. При сварке длинной дугой возрастает разбрызгивание металлоэлектрода, уменьшается проплавление деталей, ухудшается защита и формирование сварочного шва. Длинная дуга крайне не рекомендуется для сварки. Переходим к следующей распространенной ошибке. Для сварки возьмем пластинку малоуглеродистой стали толщиной 10 мм, электрод с рутиловым покрытием диаметром 2,5 мм компании Magma Weld. М11Э6013, подключение прямая полярность, минус на электроде, ток сварки 89 А. Обычно так свои первые швы выполняют 80-90% курсантов. Ошибка такой сварки состоит в том, что скорость перемещения электрода вдоль шва слишком высокая. Отобьем шлак и посмотрим, что получилось. Шлак на таком шве, как и в предыдущем случае, отбивается очень плохо. Очистка шва занимает времени больше, чем сама сварка. При осмотре понятно, что шов получился слишком узким. Про такие швы говорят ниточные. Кроме того, при таком быстром перемещении трудно контролировать равномерность движения электрода. Поэтому здесь хорошо видна еще одна сопутствующая ошибка – неравномерный шов. При внимательном рассмотрении хорошо заметно, что чешуйки шва в некоторых местах имеют заостренную, а в некоторых местах округлую форму. Также хорошо видно, что там, где у чешуек острая вершина, ширина шва меньше, а где округлая форма, ширина шва больше. Там, где шов уже, электрод двигался быстрее, а где шире – медленнее. Посмотрим на нормальный слева и ниточный шов. Основные параметры оценки шва – это Глубина проплавления S, ширина шва L и угол перехода металла шва к металлу детали F. Как мы видим, глубина проплавления нормального шва S1 больше, чем ниточного S2. Ширина нормального шва L большое, больше, чем ниточного шва L малая. И угол перехода металла ниточного шва более острый, чем у нормального шва. Профиль ниточного шва такой, что проплавление металла детали минимально. Электродный металл наплавился на поверхность, сцепление металла шва с деталью очень слабое. При значительных нагрузках шов в буквальном смысле может оторваться от детали. В очень редких случаях, например, при сварке многопроходных швов, ниточные швы накладываются как последние облицовочные швы, чтобы заварить канавку и при этом не оплавить металл детали. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.